С каждым треугольником связан ряд отрезков и линий, имеющих специальные названия. Отрезок прямой, соединяющий какую-либо вершину треугольника серединой противоположной стороны, называется медианой треугольника. Отрезок бисектрисы угла треугольника от вершины до точки пересечения со стороной треугольника называется бисектрисой треугольника. Проведем через вершину треугольника прямую, перпендикулярную противоположной стороне, точнее перпендикулярно прямой, содержащей противоположную сторону. Отрезок этой прямой между вершиной и стороной треугольника или ее продолжением называется высотой треугольника. Конец высоты, отличный от вершины, называется основанием высоты. Обратите внимание, что для тупоугольного треугольника основание высоты, опущенной из вершины его острого угла, лежит на продолжении его противоположной стороны. Понятно, что у каждого треугольника имеются три медианы, три бисектрисы и три высоты.